Куполинка темная ночка, темная ночка, одежда твоя, дочка, темная ночка, одежда твоя, дочка. Моя дочка у садочку, ружу-ружу полет, ружу-ружу полет, белый ручки колет. Себя, Большое спасибо, что пригласили меня, потому что сейчас от очень многих белорусов можно услышать, что я горжусь тем, что я белорус. Спасибо беларусам там, здесь, везде, по всему миру за то, что, пусть и по такой причине, но мы объединились, и мы гордимся тем, что мы беларусы. Спасибо вам большое. Я из обычных людей. То, что я оказалась здесь, вы же ну, знаете всему историю, это судьба, и я, поверьте мне на слово, никогда, даже если вдруг так случится, что, э, там, э, ну, мало ли, при новом президенте, я где-то там буду главной учительницей, например, в Беларуси, какую-то мне я все равно знаю, откуда я и благодаря кому я здесь, а благодаря здесь я белорусским людям. И никогда вы никогда в жизни вы меня не увидите э, надменной какой-то вот никогда просто потому что я знаю где мой корни благодаря кому я здесь и э, если бы не белорусы ну, вот меня просто бы не существовало я бы с вами просто не сидела и никто бы меня не знал и поэтому... Когда вы видите меня, вы видите весь белорусский народ, который вот сейчас сражается. Я одна я среди них, я одна среди вас. И, и никакого там... Выше кого-то я себя не ставлю и никогда в жизни не поставлю. Спасибо. Хотелось бы, чтобы больше женщин было также в политике, в будущем. И вас попросили, чтобы вас окружали тоже женщины. Ну а вопрос такой... Простой, как, как вы видите себя. Может быть, э, Для вас непростой, но с пожеланием, конечно, мы бы вас хотели видеть в политике и дальше. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Э, про политику. У девочки, не уверена. Я честно скажу: может, потому что такой период, конечно, нужно выживать, нужно бороться. Очень тяжелый путь, очень тяжелый. Я говорит, силы черпала только от белорусов, потому что когда, если бы они не сдадутся, но если бы, то, скажем, сдалась бы я, потому что я уже много раз говорила, что было много моментов отчаяния, когда хотелось все бросить, потому что ну, тяжело реально будет. Но ты видишь, что белорусы не сдаются, но ты как можешь? же сейчас одна, но мы вместе все, поэтому сдавалась и да, сгребала себя в кучку, встала и шла дальше. Вот, и потеряла мысль, как обычно, потому что, как мы говорили, протестное движение. Ну что я говорила? Я сегодня спа спала три часа всего. Вы так много сейчас ездите, встречаетесь со многими политиками интересными людьми. Назовите, пожалуйста, двух человек, с кем бы вам еще хотелось бы встретиться от реалистично, то совсем не реалистично. А, с кем бы я хотела сейчас увидеться, вы знаете, как ни странно, с президентской Российской Федерацией. потому что. Если мы когда отвечаем на такие вопросы, всегда хочется одно сказать со стороны просто человека, другое государственной политика. Ну, потому что я понимаю э, роль э, России в том, что происходит сейчас в Беларуси, и поэтому хотелось бы сказать, рассказать свою точку зрения на то, что происходит. Может, там на самом деле э, все настолько недальновидны. Это, скорее всего, это не так. Но... Вот. А когда все закончится, а, тоже с политиком каким-то? Нет, с мужем. <смех> ну, может повлиять на то, что родительская сторона поменяет все-таки на то, что происходит, и станет все-таки поддерживать нас, а не диктатуру. Такие вопросы сложно задать. <смех> Я не знаю, что может на них повлиять. вот честно. Общество? Не знаю. Какой-то из лидеров, но тоже не уверена. Итак, время покажет, наверное, не могу ответить, все честно. Не знаю. Спасибо. Какие два-три образа белорусских, которые вы вспоминаете, когда вам очень трудно. Первое, что я делаю, это я включаю песню музыки. И стены рухнут. серьезно. Оно, оно, и, и именно ту песню, где припели а, Сергей Тихановский, поет мой муж, то есть она меня вдохновляет. Я помню, как это все начиналось. Давай, муры надо включить. Надо белорусский язык, чтобы был. Я уже запел по-белорусски. Давай, давай. Она будет на площадях играть. Учите. Разбуд. Свободы а рухнет, рухнет, рухнет, и Потом сознание, для национальной подпитки, пересматриваешь фотографии, пускай как бы это не звучало по мазохистке, но пересматриваешь фотографии избитых людей, потому что... Э, не должно такое стираться из памяти вообще. И, то есть оно придает тебе сил, что вот, вот, вот ради этого нужно продолжать. Ты не можешь сейчас остановиться. Значит, песня э, ⁇ это по фотографии. И пересматриваешь опять видео с предыдущих м -м, митингов, с демонстраций. Вот эти люди, они выходят, они продолжают. Э, саж их сажают, они опять выходят и продолжают. Встала и пошла. Светлана, мы вас так любим. Ну здравствуй, дорогие вы не представляете, какую колоссальную поддержку вы оказываете тем белорусам, которые сейчас находятся дома, которые выходят на демонстрации, которым страшно. Я от лица э, всех белорусов прошу вас, не останавливайтесь. Борьба продолжается, и мы, к сожалению, не знаем, когда она закончится. И все вместе, объединившись по всему миру, мы обязательно одолеем эту напасть. Ура! Победим. И вы обязательно когда-то посетите свободную и безопасную Беларусь уже с новым президентом. Спасибо вам всем большое. Ура!